Audi Q7, Volkswagen Touareg. Ломаем, изучаем задний климат. Есть он не у многих. Комплектация, скажем, более редкая, чем частая. Но я считаю, что он лично мне и нафиг бы не нужен был Хватает вполне одного за глаза. Вот он находится сзади. Снимаете обшивку в багажнике. Видите его размещение. Вот радиатор заслонки с такими же разъемами, как на переднем климате. Напоминаю, что это уже часть четвертая примерно, что касается климата. Также две передних заслонки управления силой потока воздуха, две задних подачи уровня, точнее скорости вентилятора. Два температурных датчика. Один для правой стороны, другой для левой стороны. Вход-выход на теплообменник отопителя охлаждающей жидкости видите шланги хладогенда подходящие для того чтобы поменять мотор печки не обязательно или обменник отключать хладагент откачивать можно поменять и так вполне верхнюю часть крышки открывая можно отстегнуть скинуть воздуховоды для того чтобы добраться до заслонок с обратной стороны головка как обычно на пять с половиной миллиметров до болтиков стегиваете тягу откручиваете, все просто. Второе название регулятора вентилятора G391 находится здесь. Не помню, чтобы у кого-то они ломались, но возможно, может и ломаются. трубки хладогента, два винтика чтобы отделить патрубки воздушные два торксика идущие под пассажирское задняя для того, чтобы добраться до заслона к левой стороны, надо открутить три болта крепления отопителя и чуть подвинуть его на себя, иначе будет неудобно добираться. Кому надо открутить трубки холодогента, пользуйте торск Т-45. Откручиваем крепление три штуки Т-30. длинную отвертку иначе внизу тяжело будет достать чуть-чуть отодвигаете в сторону патрубки но так как я разбираю я их убираю совсем Одной рукой мне неудобно, но вынимается он несложно. Там внизу еще есть шланг, так сказать, для сброса пыли. Немножко будет цепляться, но это не особо критично вот неудобные заслонки которые с этой стороны заслоночки левой стороны. Вот этот, этот зверь в более понятном положении. Две наружных заслонки, которых я называю напорных. Сила напора наружнее. Вот эти два моторчика по каталогу одинаковые левый правый это температурные заслонки они по каталогу разные Вон, видите там внутри ну возможно будет кому-то полезно Всем спасибо!